Всем привет! Вы на телеканале ТКТВ, и сегодня я снимаю видео, которое называется "Мы в супермаркете". Давайте начинать. Девочки вы готовы? Сейчас мы поедем в супермаркет. Конечно, мы всегда готовы. Ну поехали! Уу! Так, припарковываемся, пип, пип, пип, пип. Так, теперь выходим, девочки, давайте по одному тихонько. Молодцы. Мам, ты как-то, мне кажется, не с той стороны вышла из машины. Да ладно. Так, девочки, ведите себя очень прилично. А почему, мам? Скажи. Мне тоже интересно знать. Так, девочки, ко мне приезжает моя подруга. Она приехала э, из другого города. Понимаете, и вы должны на нее хорошее впечатление навести. Ну, ну вы поняли. Ну, мама, тебе каждый раз приходят какие-то гости. Но это не гости, это э, всякие герцоги, с которыми я обсуждаю их планы. А это моя подруга, она из другого города приехала. Так что не смейте меня опозорить, тихо, как мышки, ходите там. А если я вас позову, так скажу, например, девочки, вы тихо ко мне подбегайте. Ясно. Ну ладно, мам, ну, мне в принципе это не надо, я и так все всегда... знаю. А пони купишь? Сразу говорю, не куплю, потому что и не, то есть не смей, не смейте, говорю, Не смей. Сказать, мама, ну, пожалуйста, не ну, пожалуйста, купи мне пони при моей подруге, ты поняла? мама! И таким писклявым голосом, ты не должна меня опозорить. Ну, все, девочки, давайте поправлю бантик. Все, молодцы, пойдемте. А -а -а, Пинки, а, -а, а, Искорка, привет! Девочки, <свеч> здрасте. Здравствуйте, Ой, какие милые! Это твои дочки, что ли? Да. О, это что, радуга? Вообще-то, это я радуга. Тих. Ой, да ладно, Иска, какие такие миленькие. Я помню, когда я подошла, Ой, раз к тебе приезжала, радуга такая маленькая была. Ну да, да. Mm. Mm. такая маленькая девочка, как тебя зовут? Меня зовут Палджека, я не маленькая девочка, я уже взрослая, мне 7 лет. Да, ты очень взрослая, правда. Хотя ты вести 16? 18. Хватит. Так, ну ладно, девочки, вы бегите, когда-нибудь поиграть, а мы с, э, с мамой походим, да. Пойдем, девочки, пойдемте показывать тележками, вы возьмете себе... Пойдем все вместе. Добрый день. Добро пожаловать в наш новый супермаркет. Он называется Пигас. Да, я о нем слышала. У нас в городе такой же есть. Так, девочки. Бжж. Так, берите вот э, этот пакетик и в нем... И в него ложите все свои покупки, ладно? Хорошо. Ладно, мамочка. Так, не шкодничайте. Я сама, девочки, не шкодничайте. Побежали за покупками. Стой! Я сказала, тихо. И ты чего там? А? Все в порядке? Ну да так просто. Так, давай возьмем такую корзинку большую и купим себе вещей. Пойдем. Начнем с этого ряда. Так, что тут есть? Какие-то подгузники всякие. Эм, Полотенце бумажные. Ну, нам это не надо. О! Я себе возьму вот этот дезодорант. Ой, упал. Я лучше вот сюда положу себе, в отдельно. Ну, а я, мне вот этот как раз хотела. Сейчас. Подожди, Пинки. О, постой тут. Да ладно, не вопрос. Девочки. Э, да, мам, чего ты там назвала? Чего? Это вам взять сладенького? Ну, давай. Так, тогда я возьму по две шоколадки. А я сама себе одну возьму. Так, так вот, Ай. падает. Так возьму вот это кошечку вроде. Блин, падает. Все, падает. все, стоит. Ура! Так, давай посмотрим что-нибудь, как вот стиральные всякие порошки. Пойдем, они вот там вот. Пошли, пошли, пошли. Меня подождите, стой, стой, стой, стой, стой. А, что было у девочек? Не толкайся. Я вообще тебя не трогаем. А, Господи, а ну отойди. А, какая юбочка. Ой, какая миленькая. Я ее ну, я возьму. Примельте ее. Сейчас. Сейчас. Вот. Стой. Я... Ну знаешь. <свят> О, все, налезла, юлька. О, вот так можно. Вот. Я пойду маму спрошу. Ну мам же, мама же сказала ничего не спрашивать. Ну на это можно сейчас. что же еще взять? Да я тоже хочу посмотреть. Мама, мама. Что, дорогая, что-то случилось? Что тебе надо? Скажи, только быстро. Мам, у меня такая юбочка идет. Да, бери ее. Спасибо. Оп. Тебе больше ничего не надо да нет Еще сестра хочет, понял. Скажи ей нет. М -м, я возьму вот это вот моющее средство. М -м, где тогда порошок? Ой, вот так вот Сажу. Блин, ну мне все падает. Надо, надо вот так вот сделать. О, все. Шоколадку лучше на голову. Ща. Шоколадка влезай. Ай, шоколадка не хочет влезать. О. Школа в и аккуратно деза... О, дезодорам. У меня горка, у меня гара получилась. Ну, я, в принципе, больше ничего не хочу себе покупать. Мне, в принципе, там больше ничего не надо. Мультиварка мне не нужна. Так, ну, я вас подожду. Девочки, спросила девочек, а они там все уже взяли? Конечно. Девочки, там все уже взяли? Ой, я, я еще водичку себе возьму. Девочки, вы Все. Мама, ну Пони, пони, пожалуйста. Доченька, какие пони. Лучше вот возьми себе. себе вот смотри, какой наборчик вязания. Смотри, какой хорошенький набор вязания. Здесь резиночки. Ты можешь плести себе одежду. Помнишь, ты видела? Не хочу, не хочу такой себе фу. Доченька, это очень полезно для твоего развития. Не хочу, хочу пони. Ладно, покажи только какой эти тебе дорогой не разрешаю. Я не хочу дорогую. Не хочу вот, вот, вот маленькую фигурку. Ну слава богу что небольшую. Вот тебя хочу взять. Спасибо. Меня взяла. Все, мамочка, больше ничего не хочу. Положи. Она дешевенькая. Они сто рублей стоят. Тогда бери, конечно же, дочь. Все быстрее пошли на кассу. Быстрее, дочь, а ты там. Мама, подожди, кое что еще возьму? Да что, что тебе еще надо? Ну как что? Мне тоже пони хочу себе. Что? Мамочка, ну, пожалуйста, ну там дешевая, вот это вот вот эта, вот оранжевая. Кстати, Эппл Джек на тебя очень похожа. Ой, спасибо. Я возьму, мам, семью? Ладно, ладно. Если она дешевая, то, конечно, вбери. Все, все. Пинки-пай, пинки, можешь идти на кассу. А, добрый день. Пробейте мне, пожалуйста, вот это э, все. Э, конечно. Стой, подожди, Пинки-пинки, подожди, Пинки-пай. Ой, Водичка упала. Стой, девочки, быстрее. Что вы как капуши там? идем идем мам все все так пробийся мне пожалуйста вот это вот все ладно хорошо здик эм. здик Сдик. сколько с меня эм. с вас всего эм. так подождите ошибка какая-то а нет, все правильно с вас всего 450 рублей Вот поддержите. Спасибо за покупку, вам не нужно, надеюсь, пакетик? Не, я без пакетика хорошо обхожусь. Хорошо, ладно, ой, ой, вам помочь сложить? Ой. Ладно, девочки, я вас там подожду, хорошо. Так. Давайте выкладывайте вещи так, девочки, вы пока идите в сторонку, стоите, ладно, там, вот, тут, на травке. На газоне, мама, вообще это искусственно. Ну, неважно, постойте, не мешайте. Так, пробить там это все, ладно? <соединяйтесь> угу. Кстати, э -э подождите, вот, секундочку. Дорогая, ты взяла денежки. Мамочка, у меня тысяча, и у меня. Ладно, игрушки, вы сами заплатите, ладно, за них? Конечно, я хотела как раз свою первую покупку сделать. Так, давайте это отдельно. Вздык. Ой. Так, давайте. Дальше. Вздык. Вздык. Так. Пип-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пип. -пип -пип -пип -пип -пип -пип -пип -пип Ого! Вы на такую большую сумму набрали этих пони. Простите, какую сумму? Все пони дешевые. Не, большая пони дешевая, А вот а, маленькая поняшка, она так дорого стоит. Что? Ну, сколько она стоит? Тысячу рублей. Что? Сколько? Тысячу рублей? Ну, пожалуйста, мамочка, накупи ну, мне пони. Да не куплю я тебя пони такую дорогую. Найди что-нибудь подешевле. Ну, мам, ты ты, же, ты ты, ведь великая королева. Ты должна быть дорогой. Я полностью с ней согласна. Простите, я тут сама указываю. Ну, ладно, ладно. Я тебе разрешаю такую дорогую. Но больше я тебе не разрешу таких дорогих пони. Только по 300-450 таких. Так вам пробивать ее? Да. Пи-пи-пи-пи-пи. Получается эм, 1850. А сколько ёбочка стоит? 150. А, если всё, все, все все ноль проблем. Поняла. Аккуратно, аккуратно, понял, понял, понял. А вам пакет пробить? Да. Пип. еще 2 рубля. Я заплачу. Давай денежку. все Так, все спасибо за покупку. Так, девочки, идите... Идите пока идите вот с пакетиком своим идите. Так, а вы мне вот это все пробейте, ага. Вздык. Вздык, вздык, вздык, вздык, вздык. С вас всего 1200. 12490. Ага, -а -а. ой, 1490 ошибся. Вот, держите. Угу, вот вам сдачи. Угу, Все. Вам помочь сложить или вы сами сможете? Сама. Ой. Господи, как я много всего набрала. Я... Зато я много всего набрала, но недорого. Девочки, вы там где? Мама, мы тут. Да, подруга, хорошо, что мы погуляли. Жалко только, что мы очень мало погуляли да жалко если тебе понравилось это видео поставь пожалуйста лайк и не забудь подписаться на канал тыковка тв и всем пока до новых встреч пока пока пока пока